Сегодня придется вести репортаж с Катериной, потому что она очень хочет помогать маме, да, и ни в какой не соглашается поспать днем уже третий день. Тоже, да, здесь только всего интересного, да, мама хочет что-то без Катеньки сделать не получится у мамы. Ну, будем вместе искать, рассказывать. рассказывать. Что такое? Это там, мыло. Мыло Пахнет. Да. как пахнет. А что еще там? Посмотри, Катя, что там еще? Видишь, что тут еще? Давай, смотри. Там, да, да. Что там? Там паприки, так, да. Папочки, да. Здравствуйте. Меня зовут Алина, я руководитель интернет проекта лучше из Таиланда и сегодня будем рассказывать, что мы будем дарить этим 8 марта в конце прошлого года, когда я путешествовала с Катюшкой по северу Таиланда я увидела интересные вещи когда я увидела этот стенд я поняла, что это то, что я хочу дарить нашим женщинам 8 марта а именно это уникальное украшение из живых цветов орхидей и из крыльев бабочек покрытых эмалью не переживайте, при производстве этих крылышек ни одна живая бабочка не пострадала. Это все с выставки бабочек, с сада туристического места, когда эти бабочки естественным путем умирают, их просто собирают, и крылышки обрабатывают, покрывают эмалью, превращают вот такое замечательное украшение. Вот. 7, 8 и 9 марта мы будем дарить эти сережки тем, кто оформит заказ на нашем сайте. Вот. На выбор вы можете. Да, да, да, еще вот такие вот сережечки. Я от них позже расскажу. Вы можете выбрать, если вы все-таки вам не понравились скрыли бабочку, у нас вот много видов. Я специально выбрала разные цвета, разные формы. Вот идет, вот мне особенно нравится. Очень интересная. Но все-таки есть люди, которые говорят, фу-фу-фу, как это так носить на себе кусочки трупа. <laughs> не буду, мне не нравится. Вот, то вы можете вместо этого выбрать себе кулон из живой орхидеи. То у нас на кожаном шнурочке. Ой, Катя, аккуратно. Вот он вот на таком шнурочке. Вот так вот выглядит. Можно вот подтягивать, регулировать длину. Единственное, они очень хрупкие. Я продумала для специальной упаковки, чтобы они все дошли целыми и невредимыми. Но тоже когда-нибудь у вас постарайтесь их не ронять, иначе это будет... Очень печально, у вот, посмотрите, выкачки, видите, часть орхидеи, это у нас была брошка из орхидеи, выкачка ее несколько раз уронила, да, и сломала орхидейку, да? Катя сломала орхидейку? Мамину. Мамину орхидейку Катя сломала, да, вот. Но если быть достаточно аккуратным, не ронять ее, не бросать, то она довольно долго держится, хорошо выглядит. Вот я сейчас одену, покажу, как она смотрится. А так одевается. Одевается. Подтягивается. Вот. Он, так, у нас упала ее от бабочки, сейчас она не разбилась. Они тоже хрупкие, они тоже бьются. Вот. вот. такая вот красота. Можно сделать подшейку, можно сделать длинное, можно накрутить на руку. А Катини? А Катини? Сейчас. Тоже хочешь? Тоже вот. Такая вот красота. Такое очень летнее, яркое, интересное украшение. А Давай. И Катя хочет. Давай, и Катя. И Катя я хочет. заказала три цвета. Вот будет ярко-розовая, вот такая вот красивая. Будет на выбор бордовая Суай. или темно-синяя. Суай. Это по-натайски значит красиво. У нас ребенок это по А эту не сломала. Еще, да. Вот а такая вот лима. синенькая орхидейка. Вот А вас ожидает еще один приятный сюрприз. Вы можете выбрать себе сережки из настоящих Ава. Вот так они выглядят. Вот. Обратите внимание, одна сережка у меня сейчас в ухе. Специально ее одела, чтобы было видно, как они выглядят. Вот такие маленькие, гвоздиками. Если сережки из бабочек, они идут крючками. Производитель обещал, что застежки серебряные. Ну, здесь произвести не могу, но на самом деле похоже на серебро. Вот. А, тоже я специально заказала несколько цветов. А, оранжевая чуть покрупнее, а маленькая бордовая, оранжевая маленькая, и маленькие розовые и голубые. Uh, так, так видите, у нас большой выбор орхидей, разные это размеры, сути, разные цвета, uh, и я думаю, каждая из вас сможет выбрать для себя uh, тот цвет, который okay. подходит okay. к вашему гардеробу, okay. цвету волос и гармонирует с вашим имиджем. Вот такой вот милый весенний летний подарок. Uh, но кроме этого uh -huh. я uh -huh. еще uh, буду дарить парфюмированные кремы, которые многим уже понравились. И а, также 8 марта я ввела новинки, а, которые тоже могут понравиться многим женщинам. Мне, например, это очень нравится. Вот для тех, кто любит запах сакуры, а, мы запустили в продажу крем с ароматом цветов японской вишни. Я на самом деле просто фанатею этого запаха. Катя, понюхай, как пахнет. Пахнет. Да, о, как пахнет, да? Вкусно пахнет, да? Вкусно пахнет крем. Я вот это, всегда любила этот запах и искала его в разных вариациях, но честно говоря... Мама, да, но честно говоря, обычно эфирные масла, которые написано, что это сакура, они как-то пахнут совсем не цветами, а <социт>, чем-то странным. А вот этот крем для рук, он пахнет именно той самой сакурой. Цитальной сакурой, а, за которую я охотилась. В прошлом году, 8 марта, я добавила в ассортимент тоже романтический крем. Правда, запах розы и сладкого миндаля. И, как написала наша клиентка, что она, запах слишком сильный для рук, поэтому она использует его как парфюмерный крем. Наносит а, немножко на запястье, на локти и на зону пульсации. И э, целый день она ощущает э, запах нежных цветов. То есть это можно использовать также же, как индивидуальный крем. Причем он довольно стойкий. На, на. Ой. Вот, Катюшке тоже запах понравился, да? Вот. Еще один крем а, уже многие, кто участвовал в нашей акции, получили в подарок парфюменный крем Белый муск". А, также от этой компании есть крем для рук с таким же запахом. А, он такой же мягкий, содержит масло ши, а, зарудоши пшеницы, другие натуральные масла. Ну, конечно, здесь есть их мищестры, составляющий этого крема, он не полностью натуральный. Но тем не менее, это не умаляет его достоинств, он хорошо впитывается. Увлажняет и питает кожу. Еще один подарок это э, насчет парфюм, цветы мы уже говорили. Следующее это фрукты. Э, это изразила сладости, которые обычно жен... дарят женщинам 8 марта. Э, кстати, выбора подарков будет участвовать сухофрукты. Но, кроме этого, у нас есть в ассортименте новинки, которые содержат экстракты фруктов. Катя, понюхай, чем пахнет? О, какая пельмах! Фруктики в а, а, а, кремике. Да, фруктики в кремике. Вот, а, это скраб, а, скраб-щербет а, от мистин а, с экстрактом пасифлоры. Но кроме этого, здесь очень интересные компоненты, такие как экстракт сахарного клена, экстракт сахарного тростника и очень многие тоже интересные такие ингредиенты, которые ухаживают за кожей и я попробовала принять душ с этим. Ну, и на самом деле ощущения от этого скраба они просто непередаваемые. А еще, опять-таки в Сельве Таиланда я привезла очень интересное мыло. Это натуральное мыло с фруктовыми экстрактами, которое реально пахнет фруктами. Вот серьезно, меня давно спрашивают, прося добавить ассортимент фруктовое мыло. Но вот, честно говоря, в Патае, когда я прохожу, и мне начинает просто сильно дышать запах, я понимаю, ага, вот здесь рядом магазин, который продает мыло. Здесь Заваривали просто рынки химическим мылом э, в виде манго, в виде там всяких бананов, дурианов и прочих фруктов, которые, ну блин, я даже нюхать их не могу, я, я, я пробовать их даже не стала для кожи, я почтала состав, но там столько химии. Как э, бы натурального там ну, нет ничего, а, и так меня все-таки регулярно просят я думала, может все-таки есть где-то вот мыло натуральное. А вот в Чанграе я нашла мыло, которое... Соответствует моим требованиям. Оно фруктовое, оно пахнет фруктами, но при этом оно полностью с составом. Я пробовала его на кожу, ощущения такие очень интересные. Оно не стягивает, не сушит кожу, оно напитывает. Оно такое вот жирненькое, немножко вот более мягкое, чем обычное мыло. Состав у него просто великолепный. Вот. Я добавила ассортимент манго, маракуйя. Посмотрите, здесь даже... Косточки от маракуйи видны, вот, и кокос, но кокос он не имеет такого ядреного кокосового запаха, да, как вот эти химические мыло. Здесь вот видна стружка, если посмотреть кокосовая стружка, оно имеет нейтральный, приятный такой сливочно-кокосовый запах, но абсолютно не сильный, не, не ядреный, что тоже очень приятно. А, еще одно мыло у нас тоже было в ассортименте, мыло с кокосовым тамариндом, отбеливающее, которое постоянно какие-то проблемы, с приводом с поставками. И я искала аналоги. Катюш не трогай, пожалуйста. Вот, но я все-таки нашла мыло, которое, которое Ой, можно заменить. Больной. И причем это мыло даже лучше. Это мыло, оно питает, плотняет кожу, тоже отбеливает, обновляет, регенерирует. И пахнет реально там Мне да. надо уйти. уйти да, уйди тоже. Нас няня пыталась забрать. Катюш, понюхай. Чем пахнет? О, какая гуся! Вкусно пахнет, да? Действительно пахнет фруктиками. Ну, ребенку сложно обмануть. Мы что Я видим, то и Попробовать все. Да? да, попробовать все Катя хочет. Подарили. Наши... Да, подарили. Вот такие подарки мы будем дарить э, к 8 марта нашим милым Хочу женщинам. Хочу кремики. Да, Катяны любимые кремики, да? Кремики купили. Да, да, купили кремики. Вот. Но Кроме этого, я сейчас добавляю новые, очередные новинки, тоже очень интересные для женщин, сейчас как раз работаем переводами, постараюсь сегодня-завтра выложить. Вот. Но кроме этого, я также в честь 8 марта сделаю дополнительные скидки на товары, которые особенно интересны женщинам. Акция продлится с 7 по 14 марта включительно, но с 7 по 9 марта вас ожидают особенно приятные условия. Вы сможете получить в два раза больше подарков. И также некоторые подарки из тех, которых мы будем дарить, они с 7 по 9 марта они не будут участвовать в создаче подарков. Да. После 9 марта. Подробнее мы распишем более подробные условия акции. Мы напишем статье в блоге с за нашими новостями.